Начавшийся дождь кончается, приехавшие гости уезжают, а любой поединок заканчивается. Но как же обидно для лежащего на конвасе бойца проиграть первым ударом. Привет, мохнатые шмели в тени Ромашки. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на невероятные нокауты первым же ударом. Умный не может беседовать с дураком, а Казани может бодаться с быков, а боец не может драться с новичком. Гаррет вышел на свой первый бой, но, к сожалению, не имея ни опыта, ни навыков, ни антропометрии, судьба забрала у него еще и удачу. Поэтому в противнике ему достался Херон, который, насмотревшись фильмом с Вандамом, решил испытать удар в прыжке против наивного новичка, да еще и в начале боя. Рот ест, а зад жирнеет. Так и у бойцов. Тренер кричит «иди вперед, ты его порвешь», а боец через секунду уже лежит, не понимая, как он здесь оказался. Гримсли решил подойти поближе, чтобы воплотить в действие какую-то домашнюю заготовку. Но Сандер этого не оценил и сразу всадил правый хук, которым похоронил все планы бойца. Но Гримсли на этом не остановился и решил, что кто-то же должен оценить его технику. Поэтому в непонимающем состоянии, лежа на конвасе, напал на доктора. Раз в жизни и на вишне могут оказаться яблоки, а удары с разбега сработать в бою, хотя обычно бывает наоборот. Но Ямамото доказал, что главное не удар, а то кто его делает и кому, а в данном случае противником был Миято который вообще не понял, что делать и как защищаться от этого удара. Он просто опустил голову в надежде, что все пройдет, как апрельский снег. Но ошибся, что стоило ему победы. Oh goodness, no Сын удивляет отца славой, а мать знаниями. Но боец удивляет красивыми ударами, особенно когда они накаутируют противника в начале боя. Ламаш слишком необдуманно бросился в атаку, чем мгновенно воспользовался Монтейра, пробив с развороток печень, на чем, собственно, рассказ и закончился. Oh! No! Сладкое сделать горьким легко, а горькое сладким трудно. Так и у бойцов. Оправдать серенадами горечь поражения невозможно. В этом поединке Клеменс сделал то, что всегда удивляет зрителей, но хороших бойцов радует. Так как можно просто ударить и летящий на крыльях ночи противник в этой ночи и потухнет, как падающая звезда. Что и сделал Тукас, просто пробив прямой в голову прыгающему на него сопернику. Не пугай волка ружьем, которое не заряжено, а бойцу не стоит выпендриваться, пока сам что-то не сделал. В поединке Тайхии против Сигера, первый походив по рингу 10 секунд, подумал, что так будет весь бой, а он слишком круг для такого соперника. Но Сигеру не понравилось, как кто-то пустил руки и поулыбался, как будто он уже что-то сделал и хоть что-то попал. Обманные в живот и правый в голову сделали быстрый нокаут и очередное утверждение, что бравада это лишнее, особенно когда сам еще ничего не сделал. Седло украшения коня, а жена гордость мужа, а нокаутирующий удар изюминка бойца. Именно это продемонстрировал Людвиг, отправив первым же ударом в нокаут атакующего его Гулета. Вроде бы и Гулет все делал неплохо, но Звездная Чи была против него в этот день. Человека можно воспитывать, пока он лежит поперек лавки, а боксера всю жизнь. Гениальный Насим Хамед отправил Лаваля в нокаут еще до того, как камеры настроились на бой. Знаю, знаю. Эксперты в комментах скажут, что это не первый удар, а третий. Но я стану на сторону комментаторов, которые после первого удара сказали, что бой нужно останавливать. Проступок забудется, а урок останется, как и опыт после проигрыша, который просто необходим Вотри, который улетел в нокаут тот Рамирыза на третьей секунде. Что хотел сделать Вотри для меня остается загадкой, как отлив океана. Он просто сокращал дистанцию, тупо сближаясь, не делая никаких ударов, проходов или защиты. На что Рамирес просто ударил любимой корягой и выиграл этот бой досрочно. Не спрашивай, как побеждать у того, кто не имеет побед. Но в поединке Пайпера против Эллиса второй, наверное, спросил и улетел в нокаут первым же правым прямым. Что он хотел сделать своей левой рукой? Отмахнуться или подозвать поближе, останется загадкой. Superstar, Gina Carano. Топовым бойцам сражаться с новичками это как вооружаться ножом против муравья. Хотя, конечно, Фич далеко не новичок, но Хендрикс точно монстр. В начале боя Фич даже попытался атаковать первым, но тут же улетел в нокаут от первого же удара Хендрикса. Here we go. Oh! The the не всякий, кто смеется друг, и не всякий, кто кричит враг. Тем более у бойцов. В поединке Вильямса против Берка второй сразу по гонгу бросился на противника, как питбуль на кошку. Но вот правый хук с опущенной руки мгновенно осадил его пыл. Кто посоветовал ему бежать с первых секунд в атаку, тренер или какой-то дружбан-приколист, известно только ему. Нетерпеливый делает дела два раза, а терпеливый бьет один. Джеймо в своем поединке против Пероша ровно 7 секунд выцеливал свою жертву, чтобы засадить любимую ММАшную правую корягу в ухо застоявшемуся противнику, который даже не попытался защититься. Лучше созерцание прекрасного восхода может быть только созерцание человеческой глупости. В поединке между Масудой и Куроиши зрители стали свидетелями самого быстрого нокаута в истории на второй секунде. Со стороны это выглядит как битва старорусских мастеров, когда ученик тупо бежит по прямой, а великий учитель просто выставляет кулак, на который с разгону налетает противник. А реальный это бой или нет, этих японцев не разберешь. Сначала сам нокаутируя, а потом учи, как это делать. А Нигель Бен это делать точно умеет. В поединке против Шантлера он сработал в лучших традициях железного майка, подкрался работая корпусом, дал выбросить пару джебов и время опустить руки, а потом бум и правый похоронный. Кстати, нужно отдать ему должное, ведь он не стал добавлять удар, который уже просился с левой, а вовремя его остановил, чтобы не покалечить пацана. Красавчик! Пишите в комменты, что думаете про таких бойцов. Наверняка вам обидно, когда затарился пивами, чипсами, а бой закончился на первых секундах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.